Всем привет! Всем привет! Сегодня у нас пополнение у пони. Угу. У нас новая пони, которая называется Радуга Дэш. Вот такая красотка пришла к нам. Ну давай, дочь, открывай. Угу. А такие у нас пони есть, расскажи. Пока открываешь. У нас есть искорка. Это какая? Которая в карете. В карете Потом после нее розовая это пинки пай. Пинкипай. И флаттершай. Эм, это вот это. Ага. И оранжевая это Apple Jack. Угу. И так Итак, вот наша радуга. Красотка радуга. Боток у нее снимается угу. и одевается. Что у нее разноцветный хвостик? Ну и гриво. А, и гриво. И хвостик вот такой. Да. Еще у нее крутится голова. Вот. Очень хорошо. Вот она вот так вот. Еще у нее тут такая такой нарисованное, э, с ним можно играть по специальному приложению Мальтлпоне. Угу. Так, ну что ты еще хочешь добавить об этой красотке? Ничего, <соспорядок> да. <соспорядок> вот тогда покажем всем нашим зрителям, какие у нас полнезы есть. Красиво. Давай расскажем По нашей традиции Где ты приобрела и сколько стоила Я приобрела В магазине кораблик Там сейчас идет акция На вот таких пони И стоила она 399 рублей ага. ну, Понятно В кораблике 399 рублей Такая красивая пони ну что, тогда до свидания. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Ставьте лайки. Делайте перепосты нашего видео. Мы будем вас также дальше информировать, рассказывать, показывать наши игрушки не только. И сегодня поздравляю всех мам с праздником Днем Матери. Все, всем пока. Всем пока.